Курс интернет-маркетинга. На самом деле, курс охватывает очень много тем. Пожалуй, весь спектр основных тем интернет-маркетинга. И получаешь много знаний. По части из них знания такие, скажем, более или менее полные. По другим вопросам надо информации много, и поэтому... Это скорее открывает большое количество вопросов для себя, которые можно потом перечитать, пересмотреть, у кого-то узнать, посоветоваться, поговорить. То есть, ну, честно говоря, пищу для размышлений. И очень приятно, что на курсе большинство преподавателей, интересные профессионалы, от которых приятно получить какой-то совет, консультацию, ну и вообще просто пообщаться с хорошими профессионалами своего дела.